Ну вот это, короче, кабанчики здесь поработали. Вот ямочка. Вот. Да, я пойду сюда. Похрюкай там. Ага. Ну-ка иди, как опытный. Смотри там по ямам. Вот, я первый раз такую херню вижу вообще. чтобы они так вот нарыли. Ну короче, порассказывай что-нибудь, типа ты там. Типа ты Егерь там. Здравствуйте, Руслан. Мне сказали вы Егерь, да, вот. Вот, расскажите, пожалуйста, вот что вот это вот за яма тут такая? Вот это вот, что такое? Ну это тут кабаны рылись, они, они короче, это рылись. Ну, мы тут в ста метрах ходили они. Копали тут ямы. А куда они сейчас делись? Ну, наверное, пошли. Куда спать. А у вас винтовочка, я вот смотрю, покажите, что у вас за винтовочка. Да, это. Рузичка так. Такое, блин. Специально на кабанов. Ну-ка покажите, что у вас там за патрон заряжен. <клево> О, магнум. Ну-ка достаньте-ка его. Магнум, да? Да. И вы давно охоты увлекаетесь. Ну, с детства. С детства, да? Но... Ну понятно, хули. <клево> Сейчас еще что-нибудь. Ты так ты не притормаживай, когда говоришь. Ты просто говори там: скажи, вот сейчас вальшнеп только пролетал, скажи ты типа стрельнул. Скажи, ну вроде попал, он вроде куда-то к лесу пошел. Че, пиздани такое, скажи. Скажи, вот вчера ходил, блядь, полосы три раза стрельнул. Под ранком ушел. Сегодня, говорит, только нашел он уже протух. Подожди, стой. Стой. стой. Сейчас сперва про Вальшнепа. Ну вот такая история. Руслан, я вот слышал, вы тут только что стреляли, да? Но, да, вальшнеп летел, да я стрельнул, блин, да промазал, ну не промазал как, попал, но он все равно улетел Увернулся, да? Да Ну Вчера в лося стрелял два раза, с ага. ранком ушел, сегодня не ходил, он уже протух Протух, да? Ну Ну так вы его на медведя можете трактором утащить, да? Да, а ну, что? Ну, можете потапа что поймать, да? Да, петлю поставим Ну Все Понятно о, Руслан, вы идете, да? Да, да. Ой, тихо, тихо, тихо, тихо. Что такое, Руслан? Где заяц? Вон, вон, вон, вон, вон, вон. Где, где, где, где, Тихо. Где, где, где, где он? Вон, вон, вон. Да? Подождите. Стойте, я вас сниму. Подождите. Давайте. Где он? Тихо, тихо, тихо. Ах, ёлок. опа оп опа -оп -оп, -оп, -оп. Оп, -оп, -оп, оп оп Ну и что, Руслан? Блин, ёб... Чем вы нас порадуете? Убежал, падла, блин, все равно. Убежал зайчишка, да? Но... А может это не зайчик было, а медведь? Нет. Заяц точно, да? Да, мелочий такой. Ну, у вас охеренное ружье, как посмотрю. У вас мушка даже опять отлетела. Да, мушка опять потерял. Да, ну, может, вы поэтому и не попали? Может быть. А, ну ладно, пойдемте тогда дальше.